Чем заняты наши сотрудники полиции, на модульном посте, на Манбаевое, Розабакиева. Ну, один все ясно. Фильмы, фильмы, фильмы. Фильм. Мало им похоже. Сейчас будет говорить то, что новости смотрят. молодец он посторонними делами не занят вот. Четко видно то что он фильмы конечно не смотрит а этот наглой сидит и смотрит фильмы скажите куда это ходится с ними похоже какую-либо работу не, про... не проводят Нет, это хорошо, то что, то, что фильмы смотрят, это очень плохо, а то, что коллега его сидит и э, смотрит веб-сайты, ну это тоже как бы я это не одобряю. эфиры часто смотрят сотрудники полиции поэтому прошу начальника постандекского УП горхана леда гумана Модульный пост Манбаева угол улицы. Здравствуйте, господин полицейский. Как служба проходит? Какой фильм смотрели? Держитесь расстояние. расстояния. Такой ну как, на телефоне то, что вы смотрели на своем личном. А где вы видели, что вы смотрели? Я стоял сейчас, смотрел, наблюдал. Сейчас сколько уже идет прямая трансляция. Так, уже 4 минуты сейчас будет. Что? Прямая трансляция ведется блогером Этиленом Нуралли. Почему что вы занимаетесь посторонними делами на модульном Спасибо, посте? Кто вам ну кто? Я сам лично видел то, что вы заняты посторонними делами. Знаю, что вы то случилось? есть вы, вы считаете то, что вы не смотрели ни фильма, ничего? Нет. Не смотрели? Нет. Все хорошо. Номер жетона у вас какой? 15. 1591. Вы можете представиться? Я вам также представлюсь. Документ можете, пожалуйста, предъявить? Что это, бардак какой-то. А вы можете, у вас же здесь? Не понял вас. Так полк патрульной полиции, справка, э, наш лейтенант Матаев Муджан Аргуланович. Угу. Все понял? Да-да-да, как... я знакомлен. Да, да, да, мои документы. Да. Вот, я, я, я, я, я, Мой документ. А, Участие. помощь нужна? Да, я хотел бы вас попросить, следить за общественным порядком, не отвлекаться от службы что вы до этого Но и мы, делали. Мы и так и делаем свою Нет. работу. Я, вы я, кем я вижу. Участник Общественного объединения дорожной контроли. Меня зовут Этиленов mm -hmm. Нурали. И вам... Ну нужно? Вот. Я слежу, чтобы сотрудники не занимались посторонними делами. Я требую Это от у вас сотрудников. Вам не обязательно моя официальная работа. Ну, вот, вам да, да. не обязательно знать мою официальную работу. Я гражданин ага. своей страны. Я да, болею да. за свою страну. Я, я против того, чтобы сотрудники занимались посторонними делами. Ну, Вы, вам понятна моя Все. позиция, как Все, гражданина? Хорошо, я вас понял. Все? Все, сняли? Да нет, я а снимаю. Я да. Это не должно попасть в, в интернет. Вы Нет, находитесь, господин полицейский, я, при я, исполнении. Да. Я имею полное право Нет, фиксировать. Вы, вы, имеете, вы имеете право фиксировать? И публиковать. Не публиковать вы не можете публиковать. подать на меня в суд. Ну вот, все. Ну, вот, все займу, все, по, все по закону. Это уже в интернете. Сейчас это просто. уже в интернете. Счастливо. Все, вам так же. Машины у них припаркованы тут, и здесь.